Всем привет! Ш -ш -ш. У нас Это... полная импровизация, мы сочиняем сами. Все, к камере. Вот. Полная Угадай. Вза... О... Короче, этот трек мы сейчас сами придумаем. Все, сами. Да, ней мы все придумали, но уже все забыли. В общем, расскажу, откуда он взялся. Мы отдыхали на кемпинге две недели, два дня. И когда отдыхали, там большой компании, короче, ну, у нас такая музыкальная семейка, ну, все на гитарах, на дуделках, там, на маракасах. В общем, сочинили песню про биотуалет. Биотуалет. Потому что другого на кемпинге нет. Биотуалет. Биотуалет. Вот. И.. Мы хотим ее спеть, но, только... но, мы, но мы уже практически все забыли. Практически. Это не значит все. <свист> так. Мелодия сейчас я вспомню. <свист> угу. Помню. Ладно, ты короче, мелодию, а я помню слова там, где солнца красного нет. <свист> ну и всего лишь ту <Съ�1> Вот мы на кампинге живем. И у нас есть биотуалет. ту просто... Биотуалет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 Вообще в биотуалете должны наливать всякую фигню. Но такой фигни там нет. Биотуалет. Вообще мелодии нет. Биотуалет. сейчас я пою. мелодии нет. Сейчас я пою и что-то там. Uh, вообще никакой мелодии у меня нет биотуалет та та и как знак этих всяких которые любят регин красный желтый зеленый Жел... есть желтый песок желтый песок Зеленая скатерть, зеленый биотуалет. Скажите, желтая. Ну и что, зеленая, а красного солнца, солнца нет. нет. Биотуалет. Главное вообще не песня, а стихи. И не важно, вообще... что поешь ты. Главное, что смысл есть и в этом суть. А смысла здесь нет. Биотуалет. Главное, чтобы <связывается> что смешно. Не обязательно. Это если песня смешная, то главное смешно. А если главное э, биотуалет, то пои с нами. Биотуалет. Туалет. Э -э -э -э -э. Вот сейчас мы сидим на кровати и скучаем А ты выйди на кемпинг И там ты почувствуешь смысл да. всей Предведи. этой песни И почувствуешь попой запах туалет Идешь ты такой на кемпинге с моря идешь и думаешь, вот сейчас бы в душ, и ешь ты и, и вот тебя снова. Био-туалет. А сейчас Биотуалет. немного из песни «Люба, братья, Люба». Нет, только нет. Био-туалет. Нет, подожди. Я хотел пить нашу. Это были мы, я и она. Все. Группа Я и Она. Давайте. А это группа называется Наш. Группа Я и Она.